Когда в лихие года пахнет народной бедой, Тогда в полуночный час тихой, невроской Из леса выходит старик, а глядишь, он совсем не старик, А напротив совсем молодой красав. Дубровская Проснись, моя Кострома Не спи, Саратов, и Тверь Не век же нам мыкать беду И плакать хлеба. Дубровский берет Яроплан Дубровский взлетает наверх и летает над грешной землей И пишет на небе Не плачь, Маша, я здесь Не плачь, солнце взойдет Не прячь от Бога глаза А то как Он найдет нас Небесный город Иерусалим Горит сквозь холод и лед, и вот он стоит вокруг нас, Ждет нас, ждет нас. Он бросил свой щит и свой меч, швырнул Швырнув канаву ногам. Он понял, что некому мстить, И раз Надыша, в тяжелый для Родины час Над нами летит его аэроплан Красив, как иконостас И пишет, пишет Не плачь, Маша, я здесь Не плачь, солнце взойдет Не прячь от Бога глаза В Небесный город Иерусалим, Горит сквозь холод и лед, И вот он стоит вокруг нас, ждет нас.